Здравствуйте, мои любимые, мои дорогие! Рада вас приветствовать в первую неделю февраля. И сегодня будет гороскоп на период с 3 по 9 февраля 2020 года. Вообще мы уже на этой неделе встречаем последний Новый год 4 февраля, в ночь 4 на 5 вступит наконец-то уже в свои окончательные права белая металлическая крыса. И февраль как таковым запустит весь уже судьбоносный 2020 год. Судьбоносный он не просто потому, что нам так всем... Кажется. Действительно, в этом году произойдет очень много значимых, важных и, я бы сказала, очень серьезных перемен как для каждого из нас, так и для страны в целом. Во-первых, мы помним, что это год у нас високосный. Во-вторых, это год нулевой, так называемый. И это год, который запускает 12-летний цикл по восточному э -э гороскопу, который обязательно заложит очень серьезные новые тенденции и перемены для каждого из нас. Я не буду останавливаться на том, что такое високосный год, но скажу о том, что у нас февраль начнется соживление во всех сферах жизни. Если вы какие-то дела откладывали, то они в этом месяце обязательно сдвинутся с мертвой точки и активнее зазвонит уже ваш телефон, ваши идеи новые уже будут и воплощаться в вашей жизни. Очень много всего в этой жизни будет реализовываться именно с февраля 2020 года. Кроме того, в конце этой недели, 9 февраля, у нас произойдет полнолуние в льве. Это один из самых ярких, самых сильных знаков зодиака. И Луна, находясь в этом знаке, очень благоприятно для того, чтобы я настоятельно вам рекомендую в этот период, не сидеть сложа руки, потому что очень многие процессы будут проходить очень ярко и заметно. Но очень прошу вас к концу недели учесть, что Луна во Льве очень чревата ссорами и возможными скандалами в семье. Страсти хоть и э, будут потом укладываться и успокаиваться, но они будут очень сильно разгораться и переходить даже в серьезное выяснение отношений, в какие-то неприятности с близкими разногласиями, чего я вообще вам всем никогда бы не хотела пожелать. Поэтому будьте очень аккуратны именно к концу недели и опасайтесь эмоционального спада, какого-то непонимания, задетого самолюбия или каких-то каких-то, может быть, ненужных обид. Я скажу так, что если в вашей жизни наступил период каких-то обновлений, то он сейчас будет очень заметен для каждого из нас. Ну и, конечно же, я хочу теперь рассказать про гороскоп для каждого знака зодиака и поделиться информацией, что же нас ждет именно в романтической сфере для каждого знака зодиака. И заранее хочу вас всех пригласить в свою школу астрологии в которой мы в 2020 году будем также регулярно встречаться для наших встреч. Если вы хотите, чтобы наши клубные встречи возобновлялись, напишите мне внизу под этим видео «Да, я буду с вами на наших встречах». Тогда я пойму, что наши встречи имеют для вас тоже очень большую важность, и мы обязательно будем в феврале уже встречаться. Итак, мои дорогие овны, если вы хотели начать какие-то новые отношения, то сейчас для этого сложатся самые благоприятные обстоятельства. Да-да-да. Это новый этап в жизни, который обязательно принесет свои положительные изменения. Главное, чтобы рядом с вами находился тот самый человек, с которым можно было бы с уверенностью связать свою судьбу. Бояться делать предложения не стоит, поскольку шансы на взаимность в вашем конкретном случае очень и очень велики. Тельцы. Тельцы. На этой неделе все все будет складываться очень хорошо, даже если до сих пор с романтикой было как-то ну, не совсем так, как хотелось бы. Как человек, если в вашем поле был такой, кто не очень на вас долгое время, ну, не очень обращал внимание, я бы так сказала, долгое время, вы заметите, что он внезапно начнет проявлять к вам свое внимание, потому что несколько оттает его хладнокровие и отсутствие симпатии в ваш адрес. Но все-таки звезды вам советуют не особо рассчитывать именно на такой возможный переворот в ваших отношениях. Лучше всего подстраховаться и попытаться снова и снова смотреть на развитие событий и в дальнейшем уже добиваться расположения его симпатии. Потому что сейчас еще пока не время для вашей романтической истории, увы. Близнецы. Вам выпадает далеко не самый простой период романтической жизни, однако вы его встретите с завидным достоинством. Главное, пожалуйста, не забывайте, что у вас есть достаточно силы для того, чтобы преодолеть абсолютно любые неожиданности, которые вам могут на этой неделе подбрасывать ситуации. Пусть представители противоположного пола будут вести себя даже, возможно, скверно и непредсказуемо. Это совершенно вовсе не та причина для того, чтобы вам падать духом. Вы остаетесь, как и всегда, хозяином ситуации. Раки. Вторая половина недели будет ну, несколько сложнее к вам. Я бы даже сказала, в какой-то степени придирчиво. Если вы почувствуете какую-то нотку неискренности, все это может говорить о том, что совершенно... Вероятно, что будет какая-то очень крупная ссора между вами и вашими возлюбленными. Звезды вам советуют оставаться собой, лучше быть самими собой. Хотите тишины и покоя? Честно себе в этом признайтесь. И поверьте, любимый человек найдет в себе достаточно понимания, чтобы вас не осуждать и уж тем более не обижаться на вас. У каждого ведь есть свои потребности, ведь так? А вот как раз наоборот, принуждать себя, вот это как раз-таки самый простой и самый верный способ навредить отношениям. Поэтому вам совет, будьте, пожалуйста, благоразумны и оставайтесь самими собой. Львы. На этой неделе вам, мои дорогие львы, может захотеться бурных чувств. Может даже каких-то перемен, и в сфере романтики это будет очень заметно. Звезды вам, тем не менее, рекомендуют Не кидаться в омут с головой Будьте, пожалуйста, уверены, что Вряд ли из-за этого что-то хорошее выйдет Потому что ничего хорошего, как говорят звезды От таких инициатив Сейчас не следует ожидать Эта неделя вам совершенно не сулит Каких-то ярких любовных побед И даже каких-то возможностей так называемых романтических начинаний ну, в, той, в том ключе, в котором вам хотелось бы, по крайней мере. Что я вам посоветовала? Довольствуйтесь лучше пока тем, что у вас есть. Ну а если пока нет отношения, делайте пока больше упор на дружеские отношения и на чувства именно в сфере дружеского партнерства. Девы. В ваших отношениях наступает э, страсть и кипение страстей, потому что, как говорится, снова и снова может закипеть кровь. Вы, возможно, на этой неделе обнаружите, что своего партнера видите в каком-то новом свете и будете для себя открывать в нем те черты, которые до сих пор оставались для вас незаметными, невидимыми. Но, как говорят звезды, дальше будет еще интереснее. Так что это всего лишь только будет начало. Это будет, тем не менее, очень прекрасная, исполненная романтики неделя, чтобы вы не волновались. Здесь самое главное – не отвлекаться на всякую постороннюю ерунду с тем, что вам действительно будет приятно, и тогда все события и, как уже говорилось ранее, любые закипания страстей будут приобретать только положительный исход. Весы. Вам грядущие семь дней выдадутся, выдадутся очень спокойными. Никто не станет петь серенады под вашим балконом, писать анонимные любимые любовные послания и даже, как уже сейчас модно говорить, многозначный лайк в социальных сетях не особо будет вам доставаться не стоит на них рассчитывать Ну, что поделать, случаются и такие не самые обильные богатые на романтику периоды в жизни каждого человека При этом не позволяйте этому обстоятельству отключить вас от какой-то внешней от социальной жизни, потому что есть, как вы прекрасно и так знаете, немало других очень и очень интересных сфер. Скорпион. Совершенно нельзя сказать, что романтика совсем будет отсутствовать у вас на этой неделе, но такое ощущение, что вам будет как-то все, все время, как говорится, не до нее. В голове будет раиться мысли, столько всего нужно сделать, так везде надо успеть, и куда уж там делам сердечным за вами поспевать. Поэтому Пусть даже это будет и так, потому что это ваше личное решение, и вы на это имеете абсолютно полное право. Только звезды вам советуют, вот прислушайтесь, пожалуйста, постарайтесь, пожалуйста, не наносить серьезные обиды тем людям, которые уделяют вам, в свою очередь, внимание. Будьте терпеливы, будьте вежливы, будьте отзывчивы по отношению к тем, кто к вам будет проявлять свое внимание. Никто не заставляет вас во всем потакать своим обожателям, но ну и, пожалуйста, не забывайте, что через неделю вы уже сами можете начать нуждаться в них также. «Стрельцы» для вас неделя будет достаточно спокойна, потому что звезды не, убер, не уверяют нас в том, что вам удастся привлечь к себе внимание какой-то особый и в целом противоположного пола ну, как говорится, сколько не пытайся а все где-то, но не с вами да, конечно, я очень хорошо понимаю что это неприятно, что когда так хочется так жаждет сердце любви уже в феврале так хочется каких-то новых-новых вот этих отношений получить ее пока просто ну, будем говорить так, что совсем неоткуда. Вот так бывает. Но, может быть, это... Совсем неплохо Ведь не так уж и плохо, когда никого и нету Потому что, ну как вы сами считаете Разве было бы лучше, если равнодушные люди Начали что-то значить в вашей жизни Ведь совсем нехорошо, когда вы общаетесь с теми людьми Кто, кто вас не очень сильно нуждается ведь Согласитесь Поэтому дайте себе время немножечко переждать А уж совсем недолго не осталось для новых каких-то возможностей О них я обязательно расскажу в своих следующих вопросах выпусках гороскопов Козероги для вас звезды подготовили свой приятный сюрприз, потому что вы на этой неделе будете сверкать, на вас люди начнут засматриваться, это, конечно же, безумно приятно, но, мои дорогие козероги, будьте, пожалуйста, реалистами, потому что отношения на этой неделе будут не смыслом всей вашей жизни, да и вообще они принесут вам немало препятствий. В вашем окружении, скорее всего, будут сосредоточены только лишь те люди, с которыми у вас слишком немало. Много, я бы даже сказала, мало общего. Дружеский аспект, да, безусловно, но любовь, отношения, увы, нет, не стоит делать на это ставку. Водоли. Ваша романтическая жизнь может подкинуть очень занятные сюрпризы. Интересно, какие, но тогда слушайте внимательно. Если это будет сюрприз, и вы будете задаваться на что вам реагировать и как реагировать, то однозначный совет звезд соглашаться на самые необычные предложения и сюрпризы. Вам же, я думаю, ни для кого не секрет, не живется спокойно и очень секретно. Хочется каких-то новостей, приключений и каких-то событий. Поэтому ближайшие семь дней будут способны принести немало очень ярких каких-то переживаний и тем более в сфере романтических отношений. Просто позволяйте этому случаться и доверьтесь, в свою очередь, небесам. Вы точно об этом муж Нет, ни в коем случае не пожалеете. Рыбам. Вам, дорогие рыбки, стоит наступающей неделе быть более открытыми, что ли, более прямолинейными, чем обычно вас знают Так сложится, что в вашем окружении не найдется людей, которые бы понимали бы вас с полуслова Ну, намеки намеками, а вот конкретика она вообще важнее Поэтому намеки оставьте на, для другого какого-то случая или на будущее, когда найдете уже человека, кто будет вас понимать с полуслова. Вот ваша вторая половинка может появиться чуть позднее в вашей жизни, если вы пока одиноки. А если вы в паре, то не усложняйте себе жизнь, а говорите более конкретно и более четко. Тогда небеса будут вам помогать и благоволить в любых ваших начинаниях. Итак, мои дорогие, я для вас рассказала гороскоп и еще хочу напомнить, что буквально недавно на телеканале ТВЦ я рассказала подробно о том, как подготовиться к наступающему февралю. Об этом вы можете посмотреть на моем канале. Не забывайте на него подписываться, не забывайте ставить лайки и видео про новый период в, во всех сферах жизни, достаточно, может быть, не глубоко раскрытый, но, тем не менее, очень емкий, отраженный в гороскопе для зрителей телеканала ТВЦ, которым я с вами с удовольствием делюсь, вы можете найти под этим видео. Я желаю вам прекрасного февральского настроения, пусть все наступающие праздники, они у нас уже на следующей неделе к нам приближаются все ближе и ближе, любовные в том числе, и праздники мужчин, обо всем об этом будем с вами говорить в на наших последующих эфирах. Я всем вам желаю потрясающего февральского настроения. Всем пока!